Когда вы пишете цели, эти цели будут вас побуждать в писании суземных договоров. А во время обучения с 7 потока мы писали 6 искусственных договоров. Когда только обучались. Это был рекорд. Да, да. И мы а, только понял, с вам получили тогда на тот момент сертификата. Ну, то есть успешно закончили. Цели написали. И вот эти 280 аукционов, сам вообще аукцион приносит список покупателей. Из этого списка покупателей у нас был рекорд, мы продали 6, 6 побольше, да? Да, побольше квартир. То есть мы продали аукционную квартиру и 6 побольше сделали. То есть это у нас был рекорд. Он и до сих пор рекорд для всех? Да, да, да. Спасибо. То есть и позитивное мышление. У вас должно быть позитивное мышление. Цель написали, позитивное мышление и, как Вячеслав сказал, это помощь людям. То есть у нас задача стоит людям помочь. Сергей, вот <с> вопрос можно задать? Да. На каком автомобиле вы сюда приехали? Александр, да, вопрос задали хороший, а могу честно, гордо да, сказать, ну, слава Богу за все, на Берседес, белый Берседес. Тот самый, который вы визуализировали на занятиях? Это уже не тот, это уже другой новый, он уже... Друзья, давайте поаплодируем. Тот был восьмой год у меня, когда я еще только начинал, а сейчас уже взял... 13-го года да, я я СТО. СТО. и всего лишь я его за полгода только взял а вот я хотел добавить Александр сказал, чем качество отличается, то есть агент-миллионер это позитивное мышление если вы начнете думать позитивно рассеять свой негатив и эго и думать только о помощи людям и сиять как солнышко поверьте, вы будете зарабатывать очень хорошие деньги деньги это ни при чем деньги это я их называю «фантики». Вот поверьте, я их называю «фантики». А когда вы помогаете людям, вы несете свет, и они вас благодарят. Они приходят, чуть не плачут, говорят «Спасибо большое, что помогли там-то, там-то ну. Вот сейчас нашу ситуацию решили, И они дают эти деньги. И вот не фалюшись, вот мы сидим а, с моим коллегой, я его братом называю, его также а, крестным, дочкой. Вот только 4 дней тому назад мы закрыли аукционную сделку, и это, Чубоксар, это был рекорд. Четыре года ее агентство не могли продать, это даже Сергей сейчас видео может показать, это двухуровневая квартира. Четыре года агентство не могли продать, и собственники сказали, мы с, а, снимем видео и напишем в как они продали эту квартиру. Заработали 6 процентов. За какой срок продали? Продали, получается, провели аукцион, нашли покупателя, но покупатель потом просто взял, соскочил. Мы выявили рыночную стоимость, поставили и буквально полтора месяца не прошло, квартира продалась по рыночной цене, которую определил аукцион. Собственники были довольны, ее приобрели по ипотеке, нам заплатили 6%. С нашими деньгами 230 тысяч. Для чебакса, да, и плюс на поезд платили. То есть для Чебоксары это сумасшедший житель. Красавчики. Какие вопросы к... Какое, комиссию, какое что... количество людей на ваши аукционы приходит в среднем? От а 30 покупателей. Вот тоже как? буквально а, две недели там назад Чебоксары проводили а, полукино 5, 108 квадратных метров. Это есть плюсивная квартира, у нас там были там районе. Туда пришло в первый день 21 человек, я работал там просто... Uh, уже с ног заболелся, потому что uh, с людьми, когда общаешься, там такой uh, энергетика от людей исходит, да. кто позитивный, кто негативный, думает, Ой, да, кстати, кто встает. Да, 21 человек пройти за один день показывает, это трудно. А, Максимальное количество, сколько было покупателей за два дня? Максимальный. Вот максимальный. Сколько? 21 у меня был. 21, да. да. честно а как Вы говорите с негативом? Как раз очень многие специалисты и агенты говорят, что чем меньше город, тем больше негатива. Вот Скажите, как к этому относитесь? Да, насколько Вы все-таки много проводите аукционов? Насколько у Вас много негатива в Вашем городе и по отношению аукциону? Ну, по поводу негатива, я его вообще не воспринимаю, потому что Александр нам сказал, он очень мною. Агенты меня не раньше не снимают, кроме начала месяца Заработать честно, честно заработать. А негатив люди ну и пусть негатив, я их блокирую даже. Я говорю, ну, значит, не вы, не покупатель. Есть тот покупатель, который найдется в качестве, как принц Золушка вот, сказка же есть. Также принц подыскал купельку он нашел эту принцессу. Также мы, агент, кто использует аукционный метод, находит этого единственного покупателя.